хороший туалет, который выглядит по-человечески знаете, у меня такая эйфория водитель разбудил и тебя прогнал отсюда что-то про Путина думал. good guy, говорит у меня специальный чемоданчик там наверху есть Здесь я говорю, что с руки руки наиможные что день закончился, ничего интересного я вам особо не показал. Кстати, смотрите, как я припарковал свой трак. Мест просто нет, но ну, потому что время сейчас около 10, по-моему, или там 9.30, что ли. Ну, самое время, когда люди занимают парковочные места. Но ну, а я встал вот здесь, где их задней части трейлера. Дорога широкая, а они будут выезжать все равно вперед, то есть я никому все равно не помешаю. На всякий случай проверю. Все окей, чтобы меня никто не разбудил. Я не люблю, ребят, ставить каким-то вот таким вот кривым образом, чтобы с утра либо охрана, либо какой-нибудь водитель разбудил и тебя прогнал отсюда, потому что ему нужно выезжать. А еще, ребят, знаете, у меня какая мысль появилась? В общем, я ходил по Ютубу и рассматривал разные видеоролики и увидел, что есть такая маленькая штучка, обогревающая трак. Называется она Вебаста. Трак обогревает ей в том числе, да, в первую очередь она предназначена для автодомов, моторхом и так далее, так далее, так далее. Ну, в общем, вы поняли, да? И эта Вебаста, как я понимаю, она почти бесшумна. Ее вообще почти не слышно. Она бывает как бензин, так и дизельная так вот я думаю, а что если мой двигатель у меня есть маленький двигатель такой я не знаю, тоже вебаста или как он называется поменять на вот эту вот штуковину мой двигатель он очень тяжелый, стоит вон вот здесь он где-то расположен выхлопная труба имеется вот, вот он, вот здесь в общем, такая большая, тяжелая штуковина. Насколько как бы будет правильная, что ли, замена на вибасту? Как вы думаете, ребят? Подскажите, нужен ваш совет. Если я вот эту штуку выкину, ну, продам куда-нибудь, она так дорогая, новая, по-моему, 5000 долларов стоит, ну, по какой-то там символической цене продам кому-то а, и куплю себе маленькую вибасту и установлю, справится ли она или не справится. Вообще, напишите свое мнение. А я вам сейчас, кстати, еще фонарик покажу. Я себе фонарик крутой очень сегодня купил. Вот такой, смотрите, офигительный фонарик, стоит всего лишь 30 долларов, но светит, по-моему, больше, чем на 30 долларов. Ну и вот такой вот разъемчик обычный от USB, его самого заряжать можно. Сейчас я вам включу его и покажу, как он светит. Вот так, по-моему, просто прекрасно. Что думаете, ребят? То есть я каждый вечер, каждую ночь, сейчас еще рано темнеет, поэтому мне он обязательно нужен, буду проходить и делать пост-трип инспекшн, это называется. Ну, то есть проверять, все ли в порядке. Естественно, с утра я тоже проверяю, но с утра фонарик не нужен. Можно вот так вот сделать, открыть и посветить, и посмотреть, что там внутри. Ага, все окей, машинки на месте. Здесь все хорошо. Ну, короче говоря, фонарик очень крутой. Я вам так его расхваливаю. Не хватает только еще в конце добавить. Ссылка будет в описании по промокоду, там, я не знаю, Путин Вор. Закажите себе 5 штук таких. Но такого не будет. Просто хороший фонарик. Решил с вами поделиться. Пойду спать. Еду Сант Луис, там у меня одна разгрузка. И также я хочу заехать еще к ребятам на станцию техобслуживания, поменять масло, что-то там подварить, что-то сделать. Спасибо а, к Нариману, может быть, помните, я у него, по-моему, однажды был. Ну, в общем, такой классный-классный парень, куча-куча ребят, родственников, которые, я так понимаю, там тоже работают. Все рукастые, все шаристые. Еще раз вас с ним познакомлю, кто не видел, покажу эту станцию. Ссылку обязательно оставлю, что вам еще сказать. Но приехал вот на рестерию. торопиться мне сегодня некуда, сегодня воскресенье, мне просто нужно, я буквально тут в двух-трех часах от Сан-Луиса, закинуть одну тачку и, в принципе, ждать до завтрашнего дня. Скажу, может быть, спортзал как-то там... Проведу время сегодня полдня. Что вам еще показать? Вот так выглядит обычная растерия Обычная, совершенно обычная. Вот видите, можно снеки всякие купить разные. Здесь взять какие-то буклетики разные. Сходить в туалет, ребят, совершенно бесплатно. Я не буду внутри снимать. Ну, короче, хороший туалет, который выглядит по-человечески. В котором есть унитаза, отдельные кабинки. И знаете, на этом фоне я вспоминаю... А, ой, сильно очень кричу, что люди это <смех> удивились. На этом фоне я вспоминаю, пойдемте выйдем. Свои туалеты в школе моей, об общеобразовательной, в третьей школе в городе Ершове. Знаете, какие там были туалеты? Ну, если мы говорим про туалет в... конкретно в школе, то там просто была такая вот такая железная плоскость огромная, и в ней просто дырки. То есть сельские туалеты, они даже лучше, потому что они индивидуальные. А тут просто вот так вот дырки вырезаны, прям вот автогеном. И мы все школьники должны были друг за дружкой вот так сидеть. Ну, конечно, естественно, люди старались туда не ходить, старались нужды свои исправлять дома. Ну, бывает такое, что-то вынужден просто это сделать. И лучше это было сделать, когда, соответственно, идут уроки отпрашиваться однажды. Я вам такую историю, я не знаю, зачем я вам рассказываю. Но ну, раз уж сейчас вспомню, расскажу. Однажды. И смешно, и жалко парня. В общем, однажды мой одноклассник, он просился в туалет. Его учительница по математике, как помню, не отпускала. И он, ну, в общем, прямо на уроке. Потом вышел на перемену в школе короче, а почему он просился именно в, на, на, на уроке, почему он просился выйти, а учительство не отпуска, потому что думал, что он просто побродить, наверное, хочет и там погулять, подурачиться, потому что перерыве, на перемене туда зайти невозможно, мы были маленькие, там, я не знаю, там, 3-й, 4 5 может быть, 6 класс, я не помню, какой мы класс там были, ну, может, 8 класс, 9 да неважно, мы нормальные ребята, которые там асоциальный образ жизни не вели, там, не курили, не пили по этим туалетам, а были и те старшеклассники, кто там курил постоянно, Да было постоянно накурены. Естественно, в перерыве, в перемене в этот туалет зайти нельзя было, потому что там огромное количество старшеклассников, которые постоянно курили, кто-то стоял на стрюме и, значит, смотрел, чтобы не было там физрука, который гонял, или трудовика, кого угодно. Ну, короче, то есть ты как-то в туалет зайдешь, когда по-большому, когда там, там 10 человек, 15 человек стоит. А еще был на улице туалет. но ну, туда вообще катастрофа была сходить. Потому что, ну, понимаете, знаете, что такое общественный туалет на улице. Ну, короче говоря, это просто, ребята, вам к сведению. Вы там говорите, что вы там Украину победите, а вы туалеты победить не можете, блин. Это обращение вот к этим z патриотам за путинцем, Дуралеем, которые там собрались с ржавыми автоматами на каких-то советских древних танках победить Украину. И кто-то мне скажет, ну, конечно, Украине помогает, там, Америка помогает, Европа, да весь мир, блин, помогает Украине. И я в том числе помогаю Украине. И буду продолжать это делать и донатить, и ходить на какие-то благотворительные концерты, и вас к этому призывать, ребята. Конечно, Украина победит, потому что за Украину весь мир. А Путин своими засранными туалетами по деревням, и не только по деревням, останется гнить. Но я надеюсь, что ему тоже недолго осталось. Ну, будем, будем смотреть. Знаете, я приеду домой, обязательно запишу какое-то такое короткое интервью с моим другом Джаником, который вот прям уже много, знаете, ванговал до этого. Жалко, я был, не записывал тогда а, с ним видеоролики. Ну, казалось бы, такие очевидные вещи, которые сейчас очевидны, но раньше они были неочевидны, вот он о них их озвучивал и говорил, и это потом сбывалось. Вот сейчас, например, он говорит, что Путину осталось чуть-чуть, ему осталось там 5 месяцев, 6 месяцев, и его снесут. Мне, честно говоря, в это не очень верится, мне кажется, ну, я не буду там думать, что там будет дальше, я точно знаю и уверен в этом, что он проиграет эту войну, но что с ним будет дальше, я не знаю. Но вот Джамик уверен вот в том, что я вам озвучил, я с ним тоже это, это проговорю, запишу и вам покажу. А я пошел в нормальный туалет, теплый, светлый, как вот у вас дома, ребят, точно такой же. Ух ты, смотрите, какой прицеп красивый. Автодом такой маленький. Газовая горелочка сзади стоит, газовый баллончик. Какой красивый дом, посмотрите. Вау. Просто кайф. Вот внизу есть такие джеки специальные, которые ты опускаешь, видите? И домкраты, так их назовем. Которые ты опускаешь аккуратно. Он у тебя становится более устойчив. Вот такая вот штука есть, видимо, растяжку ставить или что это, я не знаю для чего. И баллон газовый сзади. То есть, видимо, там еще и кухня есть, или обогреватель, я не знаю что, там может быть... Вот так расположена сзади кровать. Красота! Специально, ребят, сейчас зашел на заправку и снял для вас вот эти вот щиты, за которыми сидят кассиры. Я такой подумал, а что это за фигня, почему это происходит? Как будто бы они чего-то опасаются. И вдруг потом вспомнил, что это город Сан-Луис, ребята. Я в Сан-Луисе, а Сан-Луис, я не помню, то ли в 20-м или в 21 году, ну, короче, точно в пятерку самых опасных городов Америки он входит. По числу, короче, более тяжких преступлений, что ли, было. Ну, ладно, что, припаркуемся и погнали, полетаем. Посмотрим, здесь где-то есть железнодорожная станция рядом. Блин, сумасшедшая красота, я не знаю, как там будет с компьютера, но вот на этом маленьком экранчике, на котором я сейчас смотрел, просто, просто безумие какое-то. Ну да ладно, поехали дальше, 50 минут осталось до того места, где я скидываю машину, потом оттуда поедем туда, где я завтра буду утром чиниться И Вот, кстати, какая-то часть моих запчастей, которую мне необходимо будет поменять, либо ребятам дам, либо сам поменяю. Это называется брейк. Брейк, забывай, я вот эта вот штука, как она называется, чембер Вспомнил я, брейк chamber. Все это мы учили в автошколе, когда я ходил, учился на права для такого грузовика. Вот этот брейк chamber, в принципе, он меняется не так сложно, несложно его регулировать, не сложно подводить тормоза. Я вам все это завтра покажу или сегодня, смотря, когда я буду его менять. Заправился. Очень хорошая здесь скидка, по-моему, 50 центов с галлона. Я пока не знаю, мне еще не пришло уведомление на телефон, сколько же я сэкономил здесь денег, но мне кажется, учитывая, что я заправил 200 галлон топлива, я сэкономил долларов 100, наверное, сэкономил. Ссылку на приложение по-прежнему оставляю в описании. Можете перейти, скачать и экономить вместе со мной и с миллионами других водителей. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать новые баки. Эти баки по 100 галлон каждый. место для нового с той стороны есть, с этой стороны нет, потому что у меня здесь установлена автономка, которую я хочу убрать и поставить вебасту. По поводу вебаста по-прежнему коммент оставлять свои к этому видеоролику ну и поставить два бака по 150 галлон получится 300 галлон больше сэкономлю больше заправлю по дешевой цене потому что в каждом стать как вы понимаете цена разная ладно погнали дальше Ребята, на ну что, я приехал на первую разгрузку. Немножко она непростая будет. Машинки я чуть-чуть перепутал. Я думаю, что я сначала пере... поеду через Инди... Она... Ну, короче, вам эта информация. Знаю, я не знаю. Ладно, выгоняем машину и потом уже обратно будем грузить таким образом, чтобы было удобно выгружать после этого. 20 минут, ребята, мне понадобилось для того, чтобы все выгрузить довольно быстро. Нужно сейчас разобраться с вот этим бампером. Доеду или я с таким бампером, или его нужно подвязать чем-то. Сейчас посмотрим. Да, такими темпами я далеко не доеду. Сейчас я подвяжу его и мы поедем дальше. Ну вот, по-моему, как новый. Что думаете, ребят? Даже им реставрировать ничего не нужно. Сразу на продажу можно. Так, ну вот. Машину довезли. Поставил под видеокамеру на всякий случай. он там у них видеокамера стоит. Закроем. И где-то у них, я вижу, вот здесь, наверное, дропбаксы есть. Сюда мы и бросим ключ. И он уйдет к ним домой. Все, В этой маленькой деревушке ее подчинят. И выставят вот сюда. Видимо все-таки ему удается что-то выгодать. Я не думаю, что, кстати, здесь, ребят, большие деньги. Это знаете, как тот раз, помните, мексиканец, который 50, 15 лет здесь живет, и он удивлялся моему трейлеру. Потому что копеечки, типа, тысячу, две, там, три, ну, в месяц, сколько они там, три-четыре тысячи, заработают пять. Ну, зато на месте сидят, зато никуда не ходят, зато ничего, жопу не поднимают, машины сами привозят. Ну, фиг его знает, насколько эта стратегия интересна. Мне кажется, что пока молодой, надо рубить бабки, надо зарабатывать, надо трудом заниматься. Да, тяжелым газ да, Сложно, но сопли текут, ведь, Но подремонтировать и продавать, это все такое. В пожилом возрасте этим можно заниматься. Так, ребята, разгрузились, загрузились. Немножко вам бытовухи. Вот сейчас смотрите. Ну вот это понятно, я завтра заменю. Вот он, брек чембер так называемый. Вот в чем заключается бытовуха. Вот у меня есть такой бачок, уже опустошился, воды мало. Я каждый раз после работы мою здесь руки. Вот здесь у меня есть специальная гель. Показываю, как руки мы, чтоб знали. Вот так, открываем. Вот так, Кстати, вы заметили, что я на руль оплетку новую купил? Вы мне часто писали, она стоит 20 баксов, но вид, конечно, она портит на все 100. А еще вот такую штуку купил, сказали, очень удобная. На руль крепится, и ты из-за нее... ладно. Погнали! Ребята, на улице конкретно холодает, поэтому я, наверное, курточку переодеваю. У меня где-то есть такая фуфайка. <laughs> Нет, специальный чемоданчик там наверху есть. Сейчас мы сюда полезем достанем куртку. Так, вот она. Вот, видите, как можно не веселиться с такой курткой. Сразу веселее становлюсь. Так, новый Мерседес ждет меня. Красота, набрал сумок, ноутбук, спортивные вещи. Все, погнали, ребят, кататься электрически. Так что я ничего не трачу, вы не подумайте. Вообще ничего не трачу. В общем, ребята, посидел я в кафешке, я, к сожалению, спортзал уже закрыт. Время 9 часов. Несмотря на то, что город опасный. Как я вам говорил, уже там в тройку, что ли, входит. Он я не хочу домой. Ну, в смысле, не в России, в России я тоже не хочу. При Путине вообще-то хочу, конечно. Но я думаю, сейчас поеду какие-то достопримечательности местные, посмотрю. Но чтобы не просто посмотреть и вам показать с этой видеокамерой, я сейчас поеду, все-таки заеду в трак. У меня там квадрокоптер мой заряжается, аккумуляторы все практически. Я посадил. Сегодня много летал. Поэтому я сейчас возьму квадрокоптеры, и поеду в местную допримечательность. Местную достопримечательность. Такая вот арочка Арочка, я сейчас нагуглил Ну, я ее видел всегда трасса Если она недалеко, то я доеду Вам покажу, что-то там полетаю Где-то как-то а Вот этот чувачок Ну, официант или руководитель этого заведения Он говорит, о, ты откуда? Я говорю, из Рашки". Он говорит, я говорю, а ты? Он говорит, Босния, Босния что такое Бозния, ну-ка веди Ты что, говорит, это рядом с Россией Бозния, я даже такую страну не знал Где Австрия, У меня на гугле ввел Я скриншот сделал, почитаю, что за страна такая Простите меня, что я такой неграмотный Наверняка сейчас все напишут, ну не все, многие Типа, а, ты что, Бозния, блин, что ли, не знаешь Я говорю, ну ладно, с Бознией, что то про Путина думаешь Гудгай говорит И он же так, наверное, сначала посмотрел, думаю, что сказать Типа, ну, мой же президент, как мой, не мой, конечно Я его не убирал 20 лет подряд, блин. Капец, 20 лет! Елки-палки, диктатор, настоящий самый диктатор Россия, Беларусь, что там еще, блин, какие еще там диктаторские страны. И мы вот с ними наравне, ребята. Ну, в общем, он говорит, good guy". Я говорю, ты что, говорю, смеешься? Какой good guy? Блин, жалко, я это не снимал. Но мне как-то неудобно, ребят. Я некоторые блогеры смотрю, они прям вот так в лицо тычут видеокамерой. Но я не хочу в неудобное положение другого человека, оппонента своего ставить. Ну, не оппонента, а собеседника. Ну и как-то поэтому стесняюсь видеокамер Ну, буду, буду спрашивать, что ли. Можно заснять, можно записать. Все-таки я в свободу. На стране нахожусь поэтому я не думаю что люди будут бояться на камеру свое мнение выразить я говорю ну это твое мнение ты можешь так читать окей я говорю я так не читаю он идиот дебил ну в общем, все что по-английски знал всеми словами я его обозвал погнали в трак возьмем квадрокоптер что еще возьмем шапку возьму ушанку потому что я болеть больше не хочу погнали бесплатно что электричество елки палки на электричество ребят вот вот он 21 22 там, 23 век я все время вспоминаю женьку женьку помните в ролике недавно у меня был Он говорит, что лучше Тесла не бывает я с ним согласен Потому что Тесла это это фьючер Понимаете? Немноголюдно, скажем так Время, правда, 10 часов почти Не почти, а ровно 10 Ищем парковку здесь парковаться Ага, вот она арка, вау! Ребята, я радуюсь просто как ребенок. Как же круто! Мне удалось здесь полетать, удалось вам показать эти кадры. У меня текут сопли. Я стоял на этом мосту. Видите, я говорю с трудом. Руки замерзли, капец. Ну сам я в принципе не замерз. Но я такой счастливый. Я, я вот когда я когда подпрыгивал и махал вам в камеру, у меня в разные стороны сопли текли. Но я был такой счастливый. На камеру-то зафиксировать не удалось. Так что вы ничего не видели, никому не говорите. Короче, побежали машину. Быстрее, быстрее, быстрее. В тепло. Ребят, смотрите, вот такие штучки имеются. Видите? Пойдемте, подойдем да посмотрим. Ну, что я вам говорю того, чего вы не видите. В общем, emergency написано на вот этой будке, импровизированной. По всей видимости, здесь можно вызвать полицию. Нажимаем и вызываем. Тачскрин. Ага, можно... Найти еду, можно ивенты какие-то посмотреть, что у нас здесь имеется, ивентов. из ивентов. Воу, today now. Вот прямо сейчас что-то происходит с 5 часов началось. В Interfest 2022. Вау, какой сенсор хороший, слушайте, как на айфоне. Нифига себе. Так, что у нас дальше? Фото. О, так, куда встать? Сюда. Сюда остаются свои видеокамеры. Вот так. Ну ладно. Можно в игру поиграть. Прямо здесь что ли? О, классно! Давайте поиграем. Старт. Поехали! свайп право, get right, ага, а, вот так, оп, оп, оп, оп, оп, Оп, так, так, так. А носок, носок потерял, мороженое, я люблю мороженое, конфеты, носки, носки не очень нужны есть, так. Ребят, смотрите, вот здесь можно вызвать полицию, просто 911 нажать и вас на прямой связи подключат. Очуметь, да? Шел-шел по ночному Сан-Плуису, заскучал, пошел поиграл. Я, кстати, сейчас снял до инсты, я так что... Подписывайтесь на институт. Знаете, почему, чем он стал вообще прекрасно? Что мы с вами вот прямо вот на связи здесь, сейчас. Вы мне написали, я вам ответил. Каждый день отвечаю. Кстати, я решил, что на комнату тоже на все будут. Ну как на все, постараться на все, насколько это возможно. Отвечать по мере возможностей своей и свободного времени. А еще, знаете, я раньше всяких таких матершинников и негодяев блокировал. Сейчас думаю, ну ладно, что я их буду блокировать. Тоже люди. Понятное дело, кто оскорбляет их, я буду блокировать. А так, в принципе, кто критикует. Ну ладно, критикуйте, что буду оставлять, буду отвечать. Ребята, я вот сейчас еду в траку, и, знаете, у меня такая эйфория, я вспомнил, когда последний раз я это чувство испытывал. Не просто радости, радости я каждый день испытываю, чувство радости. Вот эта эйфория, вот это какое-то особенное чувство я последний раз испытывал, когда я в России какой-то контент снял, например это то не было интересной. Ну, у меня так часто было с полицией ночью, помните, я снимал и возвращался домой, тоже там, под утро бывало. И так радовался, думаю, блин, вот эта бомба, поскорее бы вам показать, поскорее бы на YouTube загрузите, и вы посмотрите, там, оцените. И вот то же самое и сейчас. Я думаю, какие кадры, какие классные. Мне и самому это нравится, я приеду, буду с друзьями дома смотреть эти записи с квадрокоптера, прям вот включу и буду полностью смотреть. Плюс к этому еще... Я вам покажу и вы тоже оцените, надеюсь. И за мои, за мой. За, за мои замерзшие руки, за мою вот эту вот речь не связанную, замерзшее лицо вы поставите лайк, но, как вы помните, лайк сразу не ставим, Мы сразу не ставим, ставим позже. Кстати, ребята, по поводу, давайте, вот я, как вам и говорил, буду периодически об этом говорить, напоминать, Wave кафе, заведение, где дерутся, где дурацкие руководители, где Тоня, где Виктория, где Андрюшка, в общем, что делаем, давайте придумаем стратегию с вами вместе, а? Что они, они на гугле чистят, но ну, будем снова писать, чистят, но ну, будем снова писать, сейчас я как понял google вообще заморозил ну не знаю как прямо вот сейчас не знаю а вообще-то они блокируют они удаляют они обращаются в google но мы будем снова писать что нам делать так, записывать все окей да если вы сейчас зайдете на google на это заведение то увидите, что якобы ваш комментарий стоит его нет на самом деле его нет другие люди его не увидят если вы с другого аккаунта с другого устройства зайдете на свой комментарий не увидите я знаю что куча программистов разных умных ребят смотрят меня в том числе тех кто как раз и занимается для своей компании именно этим Давайте ваши комменты, какие-то советы, рекомендации. Ну, будем действовать. В принципе, нас устроит рейтинг их ниже тройки, или там 3, 3,5. Это уже достаточно. Поэтому, как и прежде, вбиваем Wave, Launch, Launch, как там, вот вот, вот так, Google либо по ссылке в описании бежим. Как говорит Дудь, но ну, лучше не бежать туда, потому что, ну, я вам уже объяснял, Google поймет, что вы по ссылке и так далее, и так далее. Поэтому лучше мы... Пишем в гугле, заходим, оцениваем, ну и все такое. Ну ладно, хороший вечер такой. Я подъезжаю на стояночку, пойдемте спать.